И всем привет! Это канал Влада Вастрим, и я ведущий Дмитрий. Сегодня мы разыграем 2500 голды за комментарий под видео на YouTube. Но перед этим я хотел бы разыграть по 100 голды трем счастливцам, которые увидели надпись в одном из постов за репост. Отдельное спасибо трем счастливцам по 100 голды. Так, все, их оказалось. У нас 45 человек. Давайте не будем тянуть. И выберем трех счастливцев, которые выиграли как минимум небольшой приз. Так, вставляем. Ссылочка есть. Так, три человека. члены группы нам не обязательно ставить галочку. Это не было оговорено. В условиях. 45 человек. Отлично. Узнать победителя. И победителем стали Влад Манкуров. Так, Дмитрий Иванов, это я. Сейчас переиграем. И Владимир Пархоменко. Так, сейчас мы переиграем быстренько. Еще одного победителя. Я же не могу сам себя выиграть. Нет, никто не простит этого. Поехали. И... Еще одним победителем на 100 голды стал Женя Вовчаренко. Поздравляю. Так, ну, сейчас сделал небольшую рекламу. Это у меня есть две группы ВКонтакте. В одном разыгрываем разыграем ревалрайзера, либо 7200 голды на стриме. И во второй топ Геймвот мы разыграем мой любимый танк, танк Type 64, либо голда. Так, ну давайте не будем тянуть, перейдем к самым вкусняшкам. Копируем ссылочку. Так, копий, копировать. Отлично. Переходим в программу Лиза Нойер. Вставляем. И выбираем. И наш победитель становится просто ну. <laughs> Хочу выиграть. Пожалуйста, ты хотел... Ты выиграл. Поздравляю.